Ребята молодцы, это удивительно. Кому бы, какие бы проекты, какие задачи не ставились, они с таким рвением берутся и начинают их решать, что практически не важна сфера и неважна практически сложность, с которой они начинают работать. Это их объединяет. Что их действительно отличает, здесь... Технолидерство, на мой взгляд, немножко уже сложнее, потому что тебе нужно не только заботиться над полезностью, над любовью, над потребителями и так далее. Ты должен не забывать, что есть ресурсы на все, ты должен не забывать, что это бизнес, который дает тебе деньги для развития. Группы интересов, у каждого интересы свои, должен сочетать и двигаться одновременно вперед. Ребята действительно это сложно, начинают справляться, не все имеют ответы на все вопросы, но мы никогда их не имеем. В этой связи они очень большие, молодцы и очень интересные. Инвестор всегда смотрит не только на продукт, сколько на команду. Здесь очевидно были очень сильные ребята, которые, будучи включены в последующем в те или иные команды, третий ⁇ благоприятные отношения инвесторов. По поводу этих продуктов, либо по поводу других проектов, это уже не так важно. Это уже следующий их шаг, следующий их интерес, интерес рынка и так далее. Это класс. И действительно то, как ребята растут и то, как они шаг за шагом, а фактически, если удается посмотреть день это дня, Та динамика, с которой они шагают, если они так будут делать хотя бы несколько дней в неделю, это потрясающий рост, это безусловные лидеры страны, лидеры мира.